Ну ложись. Ай! как я должен подружкой, будем ей шикать. Да наверное. Да, в Полярном уже второй год проходит акция «Встреча первого рассвета». Начало мероприятию было положено в 2019 году, когда учащиеся объединения «Юный журналист» Центра дополнительного образования детей собрались пасмурным субботним утром на горнолыжном склоне. В этом году было решено провести акцию еще раз. На снегу цветными кубиками льда было выложено солнышко, а позже всех участников ждал горячий чай у подножия сопки. В январе 2020 года на акции встречи первого рассвета в Мурманске солнце увидеть так и не удалось из-за пасмурного неба. Однако проведению мероприятия это не помешало. Люди участвовали в конкурсах, водили хороводы и пели песни, не обращая внимания на непогоду. А автобусы от остановки автопарк до солнечной сопки ходили заполненными до конца. Мы надеемся, что со временем и у полярного появится своя традиция встречать первый рассвет. Поэтому мы приглашаем всех активных и неравнодушных полярницев принять участие в последующих акциях «Встречи Солнца». У нашего мероприятия уже определено время и место, и у нас уже имеется идея «Встречи Солнца» позитивным рисунком из разноцветных кубиков льда, а все остальное зависит от активности и желания горожан. Ой, Лена как раз на фоне солнышка прямо.